В общем, вот чем мы занимаемся. Пока... Да, мы видим лексик блин. Да. Давай. Вот в происходит. Ну и Давай, Давай. насчет три тогда. Раз, два, три. Всем апрельские мои дорогие зрители, с вами снова я уже по телефону. И сегодня я не один. Со мной сегодня и на поселении спазд. Да, а, здоровайся. Мини. Министров. <laughs> да. И сегодня мы играем в Майнкрафт, но... У и на много сердечек. А я мое задание его убить. Если под конец Си я не смогу его убить, то я поиграю. А если смогу, то он поиграет. И за каждое испытание он будет получать какую-то фичу для выживания. Ну что, поехали? Первое испытание я уже придумал. И первое испытание это выжить от динамитов. Давай. Всё, блоки. Сейчас просто всё готово. Сейчас ставим рычаг, поджигаем. Что ты делаешь? Сейчас будет бум. Нифига! Вот это бум. Сейчас же жамшут всё исправит. Сейчас. Сейчас же жамшут всё исправит. Mm -hmm. Оп, всё, жамшут исправил. Вон, нифига, смотрите, люди, это паранормальные явления, летающие блоки. Да, это совершенно нормально. Но это самый обычный мир Майяна. Да, это просто немножко паранормально. Я вижу каждый день, да. Из-за этого испытания ты получаешь деревья. Ну фига, вот это вообще какая Ладно, так, все. Сейчас посадим деревья тогда. Так, берём костную муку, садим дерево, ставим... С по деревьям. Мне кажется лучше И... одно дерево. Нет, чтоб так. сразу, чтоб сразу это мог развиваться Бать. нормально. Бать. Ай, больно в ноге. Что? Да, э! компания Эйфлоим, мы хотим вам представить наш новый продукт. Дерево. А ты тут не замораешься за звёздным ухом? Эм, да не. Тут она из костей сделана, из самых качественных. Из качественных скелетов Ну да. да покупайте, покупайте костную муку только у Данилки. У него она качественная. Блин, это так звучало, блин. Я не могу. Нифига. Ромашка. Рома? Рома, когда стал цветком? Э, не понял. Понимаете, то у меня есть адакосник, который дебил. Ну, Не если возможно. так хорошо, если так мужика выразиться. Ну, все, думаю, тебе таких деревьев хватит. Ты пока что добывай, радуйся жизни с райдом я пока что отчаливаю устроить а. испытание. Угу, mm -hmm. Так, в общем, ребята, я сейчас замутился. И, в общем, у меня сейчас такая идея есть. Давайте-ка сейчас по бойникому. Ну, сделаем ему испытание. Давайте. <смех> я думаю, он не выживет. Так, в общем, я придумал себе новое испытание. Так, в общем. Тут такое решение у нас принято. То, что теперь мы с выключенными микрофонами будем. То есть, пока я не поставлю испытания, у нас будут выключены микрофоны. Ну, конечно, я буду видеть его экран, потому что... У него есть демка, ну мы сейчас сидим так-то в дискорде. И я сейчас смотрю на демку, то есть, по сути, так-то, сейчас будет отличный троллинг, типа, попади в мишень. Это будет самый лучший, самый лучший троллинг, который я когда-либо видел. Хотя, нет, я видел покороче троллинги, ну ладно, об этом уже как-нибудь в другой раз. Так, ладно. Так. Делаем... интересно, почему мишение звук? Как какую Как у... земли, в общем. Так, опа. Так. Так. самое время для размещения самого главного аспекта так сказать, взрываю ново. Так. Хотя зачем мне тупо это все воевать-то? Он может поменять за секунду, поскольку я тут одну дырку сделал. Если, если он не порвалится, то это будет эпик фейл. Эпик-сенс. Так, с... ноль. Угу, отлично. Интересно, он что-нибудь заподозрит, типа, то, что я сетнул? Ну ладно, поживем, как говорится, мы и узнаем. Я еще сделаю так, чтобы забор закрывался, и он не смог отсюда выйти из этого помещения. Я думаю, это будет достаточно клевая тролльская ловушка. Типа, если он не попадет, то я ему на заитовом топориком сношу. Ой, он, кстати. А где мой на заитовый топор? А, вот же он. Вот. я его только что сделаю скрятиво. Так, <с> ладно. Делаем, как обычные механизмы. Чтобы все бодобухнуло. Бодобух. Бодобух. Одно и тоже, в принципе. Ладно, мишень, вторая тоже, в принципе, съедет. Не, ну ч, вторая мишень? Одна, как говорится, одна мишень хорошо, а две лучше. Ну, ладно, это вообще другая поговорка, ну ладно. Ну ладно. Фу, интересно, что он там делает? Хотя я же могу щитить немножко. Угу, бегает там, что-то, смотрит на испытание. Что ты там злишь? <смех> И сегодня он не поймет даже, что, что происходит, поскольку это сейчас секунду. Не, вроде как он там не идет сейчас. Нужно поясовку побольше поставить, <смех> чтобы видеть его, его хитрое морду. так что он там делает? Интересно. Ладно, ладно. Потом, если ничего напишите мне в комменты, что он там делает, пока я строю этот. Ну, как обычно, ссылка на видос в описании. Я уже это говорил. Все, нет, я не говорил. Или говорил, я не помню. В общем. У меня память. Как я не знаю, кого. Так, тут, получается, нам нужно поставить повторитель, который будет повторить и на Отлично, теперь сверху это все закрываем, сейчас будем его звать. Интересно, что он там делает? Вот мне сейчас реально с тобой интересно. Дай-ка я немножко ее, сейчас посмотрю. Mm -hmm. Секунду, что он делает? Он делает какое-то кольцо, блин. Что-то похоже... Oh, ладно, я <св> не пойму, я, видимо, его. Mm -hmm. Так, ладно. Сейчас немножко доставим по никому хотя... Какое хотя у него, у нас же топорик установлен, но он по-любому не возьмет с собой топорик поэтому-ка я самый отчетливый человек ну почти самый отчетливый, скажем так сейчас сделаем вот так так так готовченко потом, если что я это все застрою, конечно же так, потом ставим сюда сундук. Хотя секунда. Если я сейчас сделаю немножко по-другому, то он по сути сможет а, перепрыгнуть. то да. оп, оп. Так, ты, ты все или нет? Да, не, не, не, не, еще делаю. Блин, вот это сейчас было поливно достаточно. Так, ладно, делаем вот так и типа что. Что бы он не зашел вот туда. Хотя. Ну, <laughs> Я, конечно он почти в любом случае попт, если он не нуб. <laughs> ладно. <laughs> Я понял, чем он там занимается. У него будет три попытки попасть туда. Понятно. Так, все готово, можешь идти. Окей, okay. mm -hmm. mm -hmm. так. Смотрим, что это такое у нас. Это испытание «Попади в мишень». Mm -hmm. Если один ты мишень? не попадешь, то один топор на Заритовом. Не понял. Один топор на Заритовом? Ты мне дашь <свят> один топор? Э, блин. Все, не выберешься, давай стреляй. Mm -hmm. Собака. ты выиграл. Твой принцип ничего? Ой, как это я. <свят> а ну что там бедра? Неважно, да. Да, возвращаю, ты был, эм, <свят> да, был затаролен Немножко совсем. Даниэл, спаси. Че это там? Я ушла в дырку. <свят> Возвращаемся. Ой, <свят> тебя. <свят> <свят> <свят> <свят> Как <связывается> ты ж, занял. Ч А что вы делаете? Я вас не Как ты же, блин. Так ладно. Жижко, за за испытание ты получаешь воду. Ну, а нет, как передумал. Так что, посмотри на мое творение. Я там построил футуристический вид. Это называется окно из грязи и двери. Слушай, а если так-то задумался, то... Блин. Это по философски, по философски. Я сейчас задумался, блин, когда смотрю через эту трёпку, может и задуматься о небытие. Да, мне еды. У меня три полоски, три по три полоски. Харбас кроссовки, одета с кроссовки. На тебя, и хлеба и фугу. Спасибо, это мне из этого еще бутерброд можно сделать? Агай! Да, я в нём я Робу накормлю, Рома. Так, да теперь на это, этом футуристическом видео можно будет смотреть рыбу фугу. Это новый экземпляр. Да блин. дай ко мне кожи. Кожи? 7 кожи два ума задать. Нет, одну кожу. Ну, окей. Хай фу. Спасибо. Обратский, спасибо. Вроде как-то вот так это смешно. Синко два алмаза, а? Так, вот. mm. так. Так, так берем с экземпляр. Какой еще экземпляр? Ты что там делаешь? Для чего, по сути, в Майнкрафте нужно. Мирил! На коже. Сама рамка. Я сначала даже не понял. Молодец. Огуец. Все, вообще. Огуец. Ой! Камень готов, в общем. похоже на могилу Рома. Слушай, как ты угадал. Да я не Ну ладно, в общем, я пошел, Я полетел делать испытания. Опять выключаю микрофоны и погнали. Так, вообще все, он меня не слышит. Добавил свой первый булыжник, ладно. Я думаю, давай-ка пусть он будет кататься на американских горках. Ну а чё, сделаем ему, ему такой, такой подарок, так сказать. Слушай, недалеко кто-то улетел от него. Хотя, ладно. Нормоз. Так и делаем. Вот так. Так, потом. Вот так. Оп, оп, оп. <tril voted Agreement> <mail> <smug> Не, ну эта поездка у него будет незабываемая. <mail> Хотя он ее забудет, поскольку он умрёт. Ну ладно, шуточки с атаиста убираем. Потому что так атаист уже отдыхает давным-давно. В общем, ну вот, типа, примерно в этой части, пусть будет... Ты 3... уже датчиком будет, пусть будет. Хм, а под ними будет, будет много динамита. Не, ну ч ⁇ Если уж тачь из динамита, то давайте закончим динамитом. Хотя как закончим. тут все будет в динамите хотя думаю а он, он же не видит как я с этого года точно и дочь с тнт Надеюсь, не догадается вскопнуть землю, надеемся. Эльс с датчиком делаем. Отлично. Теперь зацикливаем это все. Блин. Скажем ему то-то, что я сегодня добрый и типа я ему, типа я сделаю ему подарок и пусть он покатается. Хотя не, как-то тупо звучит, очень тупо. Блин так пьем вот, и делаем вот так потому что это классно сасно. Так. так так так так ну в принципе думаю оценят Хоть я и кривожопый строитель. Ну, хоть что как-то. Хоть как-то. И сейчас мне нужно будет вот это еще распихать там с энергоэльцами. Вот это всем деймом Ладно. Я буду выражаться по культу Так, них. Вот с датчиком. Интересно, будет ли он это знать или нет. Хм, блин. Я придумал. Тут будет. Ой, случайно скриншот сделал. Так, вот тут вот делаем вот так вот. Надеюсь. Нормально будет работать. И я ничего не сломаю. Опа. М -м, блин, оно не так работает. Хотя не нормас. Так-то если сопоставить нормально, то будет нормально работать. Я думаю, он будет что-то подозревать, поскольку он с датчиком подает от стол сигнал. И вот это все фи фи фигобора, сами знаете. Опа, опа, опа. Делаем вот так. Блин. По сути-то хотя не нормас. Так, делаем вот так получается как-то так я не знаю что еще можно сказать как это еще можно озву озвучить так, так так так так так так интересно что он там делает вот я сейчас без понятия так опа делаем Переходы. Надеюсь, он ничего не заподозрит. <смех> Будет самая незабываемая поездка в его жизни. Хотя, в смерти. Уже, если так уж пошло. Так. Так, давай как кнопку поставим? Вагонетка. за это испытание сказать он получится дом нормальный я ему построил так все вообще мы испытание готово можешь походить тестить подожди мне нужно кое-что достроить окей скажешь тогда когда тепать ладно все я уже нет это со спорудоса ладно давай ты иди. Ага. вот да американский класс да самое обычное я решил сегодня тебе покатать ну я знаю, что тут необычные американские горки. Да Данила, я не понял. Э, давай катись. Да Данила, это что-то сломанные американские горки. Да катись ты уже. Я не умею просто американские да. горки Данил. делать. Вот я или не умею. Спасибо, я, я не доеду. Слушай, как ты прошел? Тут как бы должна одна система сработать. Не понял? Ничего, ничего. Я видел. Но я тут не проеду, Данил. Да не проедешь ты. А да блин, да так не интересно. Я считал, типа. ты, Да тут не было вететь. У тебя все подлянки связаны с динамитом. Ты шо, можешь mm. что, можешь что-нибудь новенькое придумаешь? Mm. Не, ну просто пока что в голову не пришел чайф. Понимаешь, mm. вот. На эти твои подъемы невозможно подняться. Поднимаю. Ну, как бы это было первоначально наверное, немножко иначе задумано, ну ладно. Не опять кушай надо, Данил. Не опять кушай надо. Ща. Ай. Кидай. Я ловлю. Сейчас, сейчас. Если не дашь, я буду забору На. Вернее, да нет, я не замужу что... еду. Хотя я только два испытания тебе сделал. Ладно, тебе дол... А ты? Я, я уже дом сделал. <свят> а, <свят> <свят> понимаю, понимаю, тогда воду даю. <свят> Спасибо. Ладно, наверное, в на на этот раз можно серию закончить пока ну, что. да, в принципе. А если вам понравилось видео, то да. ставьте поставьте лайки поставьте и лайк. Если вы хотите гонал. больше испытаний, то ставьте лайки. И, и мы садика. сделаем Энтер... продолжение вторую часть. Да. А с вами был я, э, э, Инна Причеленец, с вами и был... Я, Эл, Эл, Эл Эл GBS GBS. И я, ЛГВС Вифи, и всем пока!